С нами уже Нигина из Германии, CRH Холшульен, Берлин. Нигина. Да, добрый день, добрый день, Мария. Добрый Здравствуйте, день. рад приветствовать вас. Спасибо. Я хотела бы, конечно, поделиться презентацией, которую подготовила для участников конференции. Да, вы можете, вы можете поделиться экраном? Ага. Так, скажите, если вы видите мою презентацию. Да, все отлично, видим. Так. А, спасибо, спасибо большое, что пригласили на конференцию и добрый вечер всем участник, участникам конференции. Сегодня я вообще представляю СРХ Университет прикладных наук в Германии. А сегодня бы мы хотели, я бы хотела поговорить больше про Германию да, и разницу между частными, частными и государственными вузами, потому что большое количество тоже а, запросов есть, то, что Германия ассоциируется, конечно же, с бесплатным образованием, да. Рассмотрим, а, чем же Германия, а, почему же Германия занимает а, а, топовый рейтинг именно а, в сфере образования, да. Рассмотрим такие моменты, как а, а, Германия предоставляет качественное образование, то есть мы все знаем то, что вот эта фраза, сделана в Германии, сразу, ассоциируется знаком качества. Да? Соответственно, немецкие дипломы, они признаются во всем мире. Также Германия предоставляет освоение практических навыков, да? как, допустим, наш университет SRH. Мы сочетаем теорию и практику, то есть студенты не только изучают практическую, теоретическую часть, да, но и, соответственно, они получают опыт работы да, и имеют возможность совмещать учебу и работу. Мы все знаем, что Германия это, ну, как бы выделяется крупнейшей устойчивой экономикой страны. Она занимает первое место в Европе и, соответственно, четвертое место в мире. И имеет... Очень имеет много-много вакансий, да, открытых вакансий для а, выпускников немецких вузов, потому что а, уровень а, безработицы очень низкий в Германии, самые низкие по Европе. А, соответственно, дружелюбная атмосфера, незнание вот, допустим, студенты, которые хотят обучаться на английском языке, да, и они не говорят на а, немецком, незнание немецкого языка это не ограничивает вас именно в общении, да, либо в нахождение работы, трудоустройства, потому что большинство немец немцев говорят свободно на английском языке, да? молодое поколение тоже, и, соответственно, есть компании, которые требуют знания английского языка и, соответственно, дополнительного языка, и в основном русский, это очень востребованный язык. А дальше. Всем известна отличная система здрав здравоохранения в Германии. Да? Вообще по статистике Германия занимает первое место в Европе по безопасности в период пандемии. Это вот обозначено именно журналом Forbes. И конечно же у студентов есть возможность приходить в лечение да, в, в хороших клиниках, да, по, имея студенческую страховку. А далее, значит, профессиональная реализация, так как у студентов есть возможность освоения практики, да, практических навыков, соответственно, у них есть возможности профессионального роста именно, и они востребованы, конечно же, на мировом рынке труда, так как они проходят практику в больших компаниях. А Дальше, какие же дополнительные преимущества дает образование в Германии, соответственно, студентам по... Университета по окончанию вуза выдается виза на поиске работы на 18 месяцев. В течение этого времени студентам ищут работу и, соответственно, если на, они находят работу, связанную со своей специальностью, они получают рабочую визу. Да? И, конечно же, каждому студенту хочется эм, иметь опыт работы в стране, в которой они обучались. И внимание им дают такую возможность. А дальше давайте сравним, для тех, кто допустим, выбирает сейчас ВУЗ, они уже определились страной, Германия да, замечательная, хорошая страна, а, давайте сравним разницу, да, чем государственный ВУЗ отличается от частного ВУЗа. А, начнем мы с, с государственного ВУЗа. значит, Обязательно подготовительный год на бакалавру, все студенты, которые из стран СНГ, России, из Беларуси, да, поступают на бакалавра, и необходимо иметь один подготовительный год в коллеги. Если же у них нет этого подготовительного года, им обязательно нужно закончить два года а, а, в университете в своей стране. То есть таким образом они имеют возможность поступать на а, бакалавр. Um, в государственных вузах обязательно имеются квоты на иностранных студентов, обычно это 10%, да? то есть тут уже uh, идет очень сильный отбор, uh, и нужно учитывать, что студенты не только да, из России, из стран СНГ поступают, но и из всего мира, да? соответственно, идет отбор на конкурсной основе. Даже если вы по каким-то критериям подходите для поступления в частный вуз, да, то, соответственно, там выбирают лучших из лучших. Если у кого-то на какой-то процент, точнее, то есть оценка лучше, да, незначительно, но лучше, соответственно, этому кандидату, этому абитуриенту дают зачисление. Далее. Если вы хотите обучаться на английском языке, то очень ограниченный выбор направлений имеется, и, соответственно, это ограничивает ваши тоже возможности, да, если вы хотите там, обучаться в какой-то определенной специальности. Но вот, ну, к сожалению, нету, да, такого предмета на английском языке и большинство тоже студентов идут на, на те программы, на которые особо у них желания то и нет обучаться. Вот, значит, обязательное знание немецкого и английского языков. То есть если даже вы поступаете на немецкую программу, некоторых, на немецком языке, да, в некоторых вузах также требуют знания английского языка. То есть вам необходимо уже знать э, два языка помимо родного языка. Вот, э, значит, весь процесс этот идет через UniAssist. Э, UniAssist это, значит, такая организация, которая э, занимается рассмотрением иностранных э, документов, да, то есть сертификатов дипломов, и, соответственно, этот весь процесс стоит 75 евро, начало всего этого процесса, тут уже не бесплатно. И, соответственно, если вы подаете какой-то определенный дополнительный ВУЗ, вы еще также платите 30 евро за каждый выбранный ВУЗ. И все эти документы вам необходимо еще по почте отправить в оригинале то есть здесь уже определенные затраты идут, и нет никаких гарантий, что вы поступите, то есть тоже уже как бы выброшенные деньги, да? Далее. Рассмотрение документов вообще с вот этой организацией UNIT занимает а, до четырех недель. То есть они рассматривают документы, все ли вы документы подготовили, и только потом они отправляют ваши документы в ВУЗы, которые вы хотите. И, соответственно, ВУЗ еще в дополнение рассматривает эти документы 2-3 недели. Да? То есть здесь уже нужно учитывать, что есть какие-то определенные оверлайны для поступления, и, соответственно... Нужно все это все уложить в срок, да, если вы хотите приехать к какому-то определенному моменту. Далее. Большое количество студентов на поточных лекциях. Да, тут как бы тоже зависит от самих, от самих программ. Допустим, там программы по юриспруденции. Да, там 300-600 человек на курс. То есть тут уже нет индивидуального подхода к студенту. Да, большие... От аудитории, непонятно, не усваивается, соответственно, пропускается какая-то информация, не усваивается а, лекция, и как бы, вот это, это тоже нужно учитывать. И, соответственно, не обязательно посещение лекции. У кого проблемы с дисциплиной, соответственно, это не, не, как бы, не такой благоприятный момент. да, И если вы не посещаете лекции, соответственно, к чему это все приводит, это приводит все к вычислению. Далее, чем же отличается, чем же преимущество частного вуза? То есть сейчас, даже по статистике, каждый десятый немецкий абитуриент выбирает частный вуз, хотя у него есть большие, как бы, большие возможности, много возможностей да, обучения в государственном ВУЗе, так как говорится, бесплатно. Вот. Но, соответственно, почему же немецкие студенты выбирают частные вузы, обучение в частных вузах? Все потому, что в частных вузах больше международной направленности. И, соответственно, большой выбор направлений и э, специальностей на английском языке. Э, вузы всегда, то есть частные вузы, они рассматривают документы очень быстро. Э, буквально ну, после того, как вы заполнили заявку, то, то уже 2-3 дня. И вам уже приходит как бы ответ по вашему запросу. То есть на подачу документов вам обычно не нужно платить деньги, да, как, допустим, это делать как это в процессе с Uni вам нужно доплачивать за каждое свое заявление. Далее. А, небольшие группы, то есть максимум 30 человек по сравнению да, с, большими, а, с большим количеством студентов на поточной коллекции, соответственно, у студентов есть индивидуальный подход, то есть к студентам есть индивидуальный подход, это прямой контакт с профессором, да, то профессор его знает по имени, не то, что в государственном кузове, вам присылается какая-то цифра студент-один, студент-два. Соответственно, это дает возможность, что вы можете общаться с профессором, Если вы что-то не усвоили, что-то не поняли, то вы можете к нему подойти. Да? Нежели где государственных вузов вам нужно назначать встречу с профессором. Где здесь, то есть профессоры, в принципе, вы можете с ними в любое время связаться. Да? Если вас что-то что вы не поняли, либо вам нужна какая-то дополнительная информация. Обязательно посещение лекции. Обычно в частных вузах это обязательно посещение лекции. Если вы не посещаете лекцию, то вас не допускают к И, конечно же, один из пунктов ⁇ это тесное сотрудничество международными компаниями. Далее, то есть даже по статистике, да, вот процент отсева студентов государственных вузов это 30%. А, ну, причины ясные, а, отсутствие индивидуального подхода, если большие аудитории, большие значит студенты не усваивают какую-то информацию, да, отвлекаются, а, возможно также интеграция, да, проблемы с интеграцией, потому что вообще в государственных вузах большая часть это немецкие студенты и обычно государственные не все вузы предоставляют как бы, программу интеграции, да, то есть тут уже как бы, студент может потеряться недостаток или отсутствие дисциплины, то есть тут нужно быть тоже дисциплиной, иметь дисциплину, потому что здесь свободное посещение лекции, вы можете некоторые лекции не посещать, да, и соответственно, если вы не посещаете, то не получается, не усваиваете какой-то какой предмет, да, и соответственно не сдаете экзамен и потом это все приводит к отчислению. Не, своими, не свое, своевременная оплата учебы, то есть там есть определенный а, день, до какого вы должны обучить, а, оплатить свою учебу, не, не, не, не дня позже. Где же в частных ВУЗах, как бы, там все равно имеются какие-то свои отсрочки, да? если вы не можете вам заплатить, то вы можете а, как бы, перенести дату оплаты немного позже, по договоренности. Вот, и как вы видите, отсев в нашем вузе, допустим, составляет 3%. Далее. Расскажу вам про наш университет, вообще чем мы отличаемся от других вузов, да. Первое, это мы принадлежим к фонду реабилитации Езельберга, это очень большой фонд, у которого есть несколько реабилитационных центров, клиник, оздоровительных центров, то есть мы уже широко известны. Именно в сфере здравоохранения. Uh, у нас 7 университетов по Германии, по стране. И мы располагаемся в крупнейших городах, таких как Берлин, uh, Гамбург, Дрейден, Гейдельберг также. То есть мы не один университет по Германии. Это большая uh, сеть университетов. У нас имеется государственная аккредитация. Это обязательно. При выборе даже частного вуза обязательно нужно смотреть, чтобы у вуза присутствовала государственная аккредитация, а именно ВУЗ должен быть аккредитирован Германским научным советом. Обычно аккредитация максимум дается на 10 лет. Потом университет проходит повторную аккредитацию. То есть это уже показывает, что мы на уровне с государственным ВУЗом. Далее. У нас имеются программы на английском и на немецком языках. Большой выбор программы. Можете даже справа увидеть, в каких областях это значит, Компьютерные науки, инженерия, дизайн, кинематография, бизнес, менеджмент и, как бы дополнительные, и еще дополнительные предметы. У нас учится 70% немецких студентов. То есть это уже тоже хороший показатель для частного вуза, когда немецкие студент, студенты из Германии учатся у нас. У нас очень большое портфолио именно более 35 тысяч э, партнеров в портфолио мы предоставляем. Э, то есть мы, у, нас, мы уже, э, у нас есть компании, с которыми мы тесно сотрудничаем, где студенты могут пройти э, практику, э, либо дальнейшее ну, трудоустройство. Э, мы помогаем студентам, как я ранее сказала, мы даже предоставляем э, работу тоже на кампусе, если студенты хотят под да, и э, организовываем, соответственно, э, выставки, где съезжаются разные компании и э, набирают наших студентов либо на практику, на стажировку, либо же на постоянную работу. Также э, мы помогаем э, в продлении, э, продлении виза, потому что не все студенты ну, как бы знакомы с, с немецкой бюрократией, соответственно, чтобы как бы, и сохранить их нервы, и сэкономить их время, мы им помогаем, потому что у нас связь есть а, в, а, в миграционной службе. А, также мы прилагаем хорошим студентам. Да? Это не значит, что мы, а, если мы частный университет, то у нас нет никаких стипендий грантов. То есть для хороших студентов с хорошей академической успеваемостью с хорошей мотивацией студентам мы предлагаем скидку до 50% на первый год обучения в нашем ВУЗе. И, соответственно, конечно, для интеграции мы предлагаем бесплатные курсы по немецкому языку для тех, у кого нет знаний. Далее, вступительные критерии для, допустим, для поступления на бакалавр на немецком языке. У студента, как я ранее сказала, должен быть один год студент, коллега. Обычно для студентов из стран СНГ года учебы в вузе в своей стране. Соответственно, не сертификат немецкого языка, если же студент поступает на английскую программу, то нам необходимо знание IELTS. Обязательно Мотивационное письмо и некоторые программы, допустим, программы в креативной сфере да, требуют эм, портфолио. А студенты, поступают, поступающие на магистратуру, должны иметь эм, бакалавры, значит, диплом, приложение к диплому, э, знание английского языка, если, это, если они поступают на англоязычную программу, мотивационное письмо и, конечно же, мы учитываем опыт работы. Вот, это была такая краткая информация о Германии, о нашем ГУЗЕ. Конечно же, если вы хотите более подробно узнать именно программу, которую мы предоставляем и условиях поступления, вы можете записаться на дизайн-консультацию со мной. Никина, спасибо большое за вашу презентацию. Несколько вопросов вам зададим, нам тут написали. Вот насчет, например, студенческой, стоимости студенческой страховки, спрашивает Давлет. и входит ли в нее медицинская страховка. Вообще студенты должны при, при подаче, допустим, на, на при оформлении визы, студентам не обязательно иметь немецкую страховку. Обычно страховка стоит 100 евро, в районе 100 евро. И она выплачивается ежемесячно. Спасибо. А какой уровень языка э, требуется при приступлении на немецкую форму? Вот вы говорили про IELTS. Какой уровень? IELTS 6.5. То есть мы принимаем вообще условно на IELTS 6.0 при условии, что студент э, пересдаст, э, пересдаст тест и, соответственно, э, до начала учебы. А так IELTS должен быть 6.5. Либо Duolingo. Мы также принимаем другие сертификаты, да, которые подтверждают уровень английского языка, но в основном это IELTS, TOEFL и Duolingo. 95 баллов. Еще вопрос от Валерии. Отдает ли предпочтение работодатель выпускнику государственного вуза при трудоустройстве? Вообще, преподаватели смотрят на то, чтобы у студента уже были какие-то практические навыки, то есть не только теория, да, при, то есть только на теории не, не выйдет студент, то есть обязательно нужна практическая часть, а практическую часть, конечно же, предоставляют университеты прикладных наук, в основном это частные университеты. И когда у студента, когда преподаватель видит просто да, студента, который выпустился, ну, допустим, это хороший государственный вуз, да, и студент с частного вуза, да, и он видит, что, конечно же, в частном он знает, то есть руподатель знает, что в частном вузе уровень, уровень вообще преподавания совершенно другой. И он выберет, конечно, того студента, у которого есть практические навыки. Спасибо, Негина. Всем, кто интересуется Германией, рекомендуем записаться на э, личную консультацию к Негине, пока есть такая возможность. И мы уже ожидаем следующего участника из Испании и СБИ (International Business School). Спасибо, Негина. Спасибо вам всего доброго. Всего доброго.